10 секунд до бата. Уже бегу, уже бегу. Так, а на болоте кто-то есть у нас? Берл, да, что-то на нас, смотрите. Эй... Че ты? Тише Сзади тебя боец хамелеон сзади тебя все убили. Ребята, Прикройте. Было, да? а, В доме, в доме челик по центру с винторезом. Он на болото спускается один. А? Убил его, брат Один с интернезом Нету? Под, нажми, подключиться и все. А, чек. А, пусто. Плохо надо. Да бата, две бата. Две бата надо с болота Ебать же груда там, олень конченный. Я, блядь позицию просто посмотрел, потому что ты, сука сидишь слепое, блядь. Тебе лень глянуть, что-то на, блядь. Жопать не рзнулся и сидит очком, блядь. Пойми, старого больного человека КГБ, ему уже заходят Он там долбайок, ёпта, блядь, он иди нахуй, говорит Сам иди нахуй, да Это же джигурда, ему там уже сколько полтос Если не больше, наверное, больше Зальпом Долбайок сидит на точке На центре, на болоте Трое Сейчас будет лавит, надо уносить А, там... Ребята, батарея у меня! Батарею вставлю, батарею вставлю. Блять, и, и, и батарею позорою. Блять, батарею позорою. Блять, не дали унести. Забираю. Загрев батарея ребята, Тащи. батарея у меня, прикройте. Ух, я их там нормально вообще отфармил Вы что, бат туда несете какой нибудь да Да-да-да, донесем А, они там да, под респой ну, минуту умирали, да-да ну, то у тебя скоро выйдет ролик Креплю батов, ой Фармлю крипов На защитке Хватит, поддум Найдите мне Оникс. Ебать, конечно, что На С забрали Оникс. <звук> <звук> <звук> на пасеке. Портмен. А, чекните. Болото пуст. Ребята, батарея у меня, прикройте! На, бежим за тобой. Бежит за тобой. Сбрось, Попробуй С убил. Много на болоте. У тебя справа, джигурда. Давай, оплывай. Еще со спины, джигурда. Идет к нам на базу воровать, по-моему, челик. Ага, между домами вот на мной кто-то на карте видит человека, это ну ребят снайпера есть? У нас под базой. Там, там ебаный снайпер сидит у дерева где-то. Зашел в избушку, на. Рез поснял снял. У них были, снайпер, второе, у них второго снайпера, снайпера снял. Хорош. У дерева ты убил снайпера? Слева нет. Дер... Слева я не видел, я пристал, у, у где вот избушки Там, где я между дерево? вторым и третьим домом был. Ну, ну, может, дом вот это, может, а, а где этот портман сидит можете инфу дать на доме скорее всего один сидит а, слева по моему или с правой стороны или слева откуда хуярит относительно центра я не понял откуда пули летели. А церковь, вверх. церковь вверх, церковь вверх. порт где-то возле сгоревшего дома. Домик с зарядкой, сгоревший дом Все, нашел этого лоха, короче, он прятался за домом э -цель, да. по центру. Ну, да я забрал тут перед этим. Ну давайте, ребят, все надо прихватить. Ай, нам же у них. На могилах сидит, как подниматься на с нашей горки. Неважно, ну, мы снизу Убил на церкви, на могилах. Увидел, видел. Я испугался. Все у нас свой Череп дом. сидит. Череп сидит возле заряженного дома в минус. А, пуст Апост. Репуст. Счет Отформил их респу немножко. Давай, Кидер, продолжим мое начинание. Ясно. Немного долго себя хватило. Ребята, у меня. О, мальцы, а я стал. Да, они утащили одну раду стараться, ебать себе. Украл батарею, прикройте. О, гу, помогать народ. Все, забрали одну. Все, помоги второй, он Че ГУПИК, что то на машинская? Атакует нашу базу надо походу. А, чехнемся. портман крыса. блять да. да, да. блядь модель ну, да, я помер, не добежал. На болото один, один на болото. Я могу спиздить батарею, если прикроете. У меня есть такая система. Вернее, отключительная система. внимание. меня это унесли. Унесли, да. Поднялись. А Где-то около домов. Около домов под их базой. Ч Портман, это хебаный крыс. Один на церковь под деревом. Церковь под деревом. Шипры веют церковь там деревом. Болот снял. Ааа, ну с той стороны хуйня там где-то Болото, наша респа поднимается Ах, собирайте респа Ребята, батареи у меня, прикройте! Пасека лаз бата будет народ сейчас рандомно у нас в принципе везде есть. я сейчас попробую в респе поджать немножко не надо блять <coughs> где то за а за а с нашей Все стороны играл а у нас бату спиздили, вы в курсе да да да да в курсе. так у нас два члена надо. Да. сейчас перехватит по воде сори сори д пусто тоже а где тогда? Да не может быть пусто. Либо унесли, либо блять. Прикройте! Батарея у меня! Прикройте! Взял батарею, на. Батарея еще одна. Чё-то всё снижается, Ты перехватил, боец? Блять, перехватил. нас один. У нас под респой. Сейчас воровать пойдет. Убил его. Под респой убили? Да. Где последняя? А, все, у них последняя Сейчас я еще. Да, они да, у нас смысл. украли. А, вы нашли, а у нас пиздили, да? Да. Скинул ее, у них по не знаю, найду быстро. И почти донес до перевернутого москов. Кто-нибудь заберите, я буду крыгать. Ага. Угу. Не забрал. Откуда-то дома на пасеке стреляют, не могу понять. Прикрывайте его, киньте. Прикрывайте, прикрывайте. Респа, бато. Респорт били, да? Я их всех отформировал. Да, да, да. Если вы сейчас бата доставите, то будет шикарно. Уже все. Церковь съеден. Сейчас. Что? Мостик цирка. а убили. Портман как всегда в спину убивает, хуй сас. Ребят, мины есть такой вот, у меня еще только второй уровень прокачки нет. Мин. Можете mm -hmm. разминировать базу нашу потому... самую. Так, да, надо сейчас сидеть просто... Болото двое. Ты видишь, никогда мне не прокачается быстро. Тут мало опыта дает. Где-то Сцеп, по-моему, меня убили. Ну, а, любит, все, его Где-то его, Где его убил со стопы вот У нас близко к нашей базе с попышкой. А, центр лево. На болото двое вышли. Наша респа заходит. Откуда? Болота, О, болот не вижу никого. Я тоже не вижу. Походу в центр пошли куда-то. <смех> это церковь, где? где? Церковь как церковь. Блять, да где-то с церкви Церковь как да? Хуй знает, второй этаж, скорее всего. Нет, он сидит там где могилы, понял? Приворок, там могилы. понял, понял. Иду за ним. Да не иди, он тебя увидит раньше, чем ты его. Вошел на охоту, Правый фланг! Такой матчмейки мне нравится. сейчас, все и криклы. А, домик с драгона минус там мимо дома с патронами два челика прошли на нашу базу айбад ты же, вот, долбоеб, вот, реально ты долбоеб потомство, не нахрен чтоб тебя хуй вообще никогда не поднялся, запомни под нашей базой левый стена Кому? это победа, всем спасибо, так же Гурдей ну а если вам понравилась данная каточка, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, постарался, сыграл хорошо, чтобы было интересно.